Добрый день, очередные лыжи, категория почему-то, ну, ГС, хотя, в общем-то, они не ГС, это чувствуется ногами, это, скорее, старый ГС, нежели ГС, ну, хотя ГС, хотя, в принципе, неважно, ГС это не ГС, говорим о лыжах, говорим о катании и тестировании, в общем, лыжи, по большей части, хорошие, мне они понравились, и у меня к ним вообще, как бы, нареканий, в принципе, никаких вообще нет, с учетом тех условий тестирования, в которые они попали, которые им достались, в общем-то, они показали себя более чем уверенно, и им повезло, они были в, деся... в десятке, десятками последними, вот, и э, их можно сравнивать уже со всеми теми, теми, теми, теми, кто был вместе с ними в одном классе, я могу сказать, что однозначно они, ну, по-любому входят в тройку, то есть тут, как бы, вариантов нет, ну, э -э, них нет. В общем, ничего в них, не за что вообще У них докопаться Да, у них есть свой стиль Они в него пытаются За него цепляться, да, и в нем жить Но этот стиль, он очень, как бы, такой Достаточно, во-первых, широкодиапазонный По повороту и по скорости При этом он комфортный достаточно Да, они в нем в себя проявляют Очень хорошо и очень задорно Вот, работают на все 100% То есть, такой у них хороший носок мне понравился Он абсолютно рабочий Рабочий, он в плане того, что он очень продольно мягкий и подваляет. То есть он отрабатывает вот эту жижу и всякие неровности склона, но при этом он реально держит. Он торсионно-жесткий, он работает на удержание, на стабильность. Вот. Получается, что лыжа вроде как бы комфортная, вроде как бы цеплючая, вроде как бы стабильная на скорости. Скорость при этом они любят. Значит, по скорости я могу сказать так, что мне вот услышалось, увидела сейчас, вот каталась. То начинают они вкалывать и включают они свой действительно динамичный режим а он у них есть интересный хороший а, уже на средней скорости то есть их не надо разгонять там какое-то безумие вот они не настаивают на безумном разгоне в общем-то на достаточно средней скорости они включаются и что вот мне еще тоже понравилось у них в зависимости от увеличения скорости не сильно там меняется их характер то есть они там не стоят, не становятся там какими-то дубовыми на скорости или наоборот пулящими с рулящими там вот нет как-то на средней скорости вот, у них включается динамика и она так и продолжается где-то в одном и том же режиме таком неком приятном и комфортном то есть таком который не сбивает с толку не мешает в катании но при этом добавляет а, такого азарта а, пружинности в катании динамичности а, вот и как бы позволяет в разном диапазоне кататься то есть в зависимости от уклона склона Применять их очень универсально И по стеристике поворотов В общем, хорошие лыжи Для тех, кто любит скорость И уже как бы готов работать в каком-то спорткар-режиме Очень достаточно хороший вариант Очень понятный, стабильный, простой для совершенствования техники идеально Для скоростного катания уверенного тоже хорошо Вот Больше ничего не добавлю Подробную информацию на сайте Либо если будут вопросы, задавайте на форуме я Отвечу с удовольствием Все, пойду в тесте следующий Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки Все, ну и больше катайтесь, пока